Приветствую тебя, мой дорогой друг Викинг. Сегодня мы поохотимся на первого мирового босса в этой игрушечке под названием Эйктюр. Приятного тебе просмотра, а мы начинаем. И коротко, кто же это, собственно говоря, такой. Это у нас олени подобное, богоподобное животное, которое прибывает на данный момент в потустороннем мире и является одним из ключей к вратам Вальгалы. А вот, собственно говоря, эти самые ключи к вратам Вальгалы нам и нужно собирать вешая и в качестве трофеев вот на эти вот крючочки, которые расположены вот в этом вот а, кругу. Да, этот круг, это стартовая локация, где вы начинаете играть в Вальхей. Ну что ж, для того, чтобы Найти этого самого первого босса Сложности ни у кого возникнуть а, не должно Как только вы, ребят, заходите Наш верный пернатый друг Хаген а, предлагает нам Подойти вот к этому вот камушку И просто-напросто на него а, Нажать. И сразу же у нас, ми, у нас на карте появляется метка С этим самым созданием Под кодовым названием а, Эйктюр. Ну что ж, я думаю Легко и просто. Тут определенных Навыков, друзья, нам а, точно а, Не потребуется. Ну что ж Единственный, единственный момент, о котором я хочу рассказать, что не торопитесь его сразу же а, убивать. Босс достаточно сложный и с голой задницей не советую к нему соваться. Вероятнее всего, вы откиснете и будете разметаны на множество ошметков по всей долине. Поэтому, ребят, не, не советую подходить к нему с голой задницей. Еще раз повторяю. Ну что, пойдемте, ребят, готовиться. Да, выходим. С... Сначала, ребят, идем на подготовочку. Подготовочка, ребят, будет достаточно долгой и муторной. А, для того, чтобы, ребят, подготовиться как следует, у меня уже вышло несколько видосов для новичков. Можете их посмотреть. Там все подробно указываю, что к чему, куда и а, почему. Переходи в плейлист по... Вальхейму и там найдешь Много для себя интересного Да, мы пойдем, ребят, готовиться Да, как видите, я уже подготовлен, в принципе, стартово У меня есть уже домик, у меня есть, значит Количество ресурсов необходимое Но мы сейчас подготовимся в плане В плане какого-то вооружения Которое мы с собой возьмем И необходимые трофеи Которые также, ребят, нужно будет взять С собой при битве Точнее, для вызова этого а, босса. Так, ну что ж, в первую очередь не забывайте про лук. Лук вам нужен прям-таки, как, не знаю, как зеница ока при борьбе с Эктюром, потому что дальние атаки, это, конечно же, наше а, все. Ну и научитесь немножечко стрелять, ребят, из лука, да, поохотившись на местную, на местную дичь. Это кабаны, это олени, это лягухоподобные создания Никсы, которые водятся на болотах. Просто, ребят, постреляйте, да, попривыкните, набейте, так сказать, руку, чтобы попадать точно... В цель и куда вам а, Потребуется, иначе достаточно сложно Будет попадать и вести борьбу С этим а, боссом Советую, ребят, для того, чтобы крафтить стрелы Обзавестись, конечно же Некоторыми а, ресурсами, такими как Кремень, а, такими как а, Перья такими, значит, как древесина, потому что древесина это основополагающий ингредиент для создания а, стрел. Ну что ж, пойдемте, ребятки, к нашему верстачку, уже зайдем в нашу бичевочку, да, а, здесь, собственно говоря, мы и живем, и вот он, тот самый наш верстак, где мы и а, работаем. Кстати, ребятки, гайд по созданию вот этого домика, также я запиливал на моем каналчике все это а, есть, переходите в плейлист, ищите все, там вы найдете. Так, ну что ж, ребятки, для того, чтобы скрафтить несколько стрел, потребуется верстачок стачок должен быть под крышей, иначе не получится с ним а, работать. Ну и, конечно же, ребятки, нас интересуют в первую очередь огненные а, стрелы. Для их крафта, ребят, также потребуется смола помимо перьев, поэтому убивайте деревянные пеньки ходячие, которые будут за, вам, за вами охотиться. Они являются хорошим источником вот этой самой а, смолы. Давайте, ребят, создадим несколько пачек этих стрел. Да, за одно создание у нас создается по 20 стрел а, сразу. Ну и мы создадим их как можно а, больше. Пускай это будет штучек 78, я думаю, будет нам э, достаточно. Обычные стрелы, конечно же, бы тоже нам э, пригодились, но я э, не буду, ребят, использовать обычные. Я постараюсь сделать себе какие-нибудь стрелы, например, с кремниевым наконечником. Чем они хороши? Да тем, что у них просто-напросто урон гораздо э, выше, чем у э, обычных. У обычных колющих 22, а у кремниевых 27, поэтому, ребятки, не жалейте этого ресурса, хоть он нам и понадобится, но я вас... Уверяю, что кремние. Кремний это ресурс достаточно часто встречающийся, да, везде его можно найти, поэтому смело крафтите стрелы, как только у вас будет такая а, возможность. Да, не экономьте, потому что реально вы соберете еще все это дело. А для того, чтобы максимально подготовиться, нам необходимо не только броня и оружие, но еще и нужно побеспокоиться о том, чтобы у вас было хотя бы немножечко а, еды приготовленной, да, пожаренной, для того, чтобы мы могли вести активную борьбу с этим а, подобным существом. Так, лишние ресурсы мы выкладываем, древесину мы тоже можем а, оставить. Да, ребят, также советую а, скинуть свой инвентарь где-нибудь у себя дома. Это все для того, чтобы унести все совершенно а, ресурсы, которые а, выпадут из нашего большого жирного босса. Поэтому, ребятки, старайтесь освобождать ваш инвентарь, оставляйте все ненужное а, дома, разгружайтесь как следует. Да, разгрузитесь, ребятки, физически и разгрузитесь, очиститесь Морально. Для этого, ребят, просто нужно посидеть возле костерка и подумать над житьем, бытьем текущим. Да, ребятки, какова у нас жизнь, что к чему идет, к чему надо, надо, надо стремиться. И такие, ребятки, все возможные философские вопросы обсудите как следует. Ну и по мере готовности, конечно же, выдвигайтесь. Да, не забудьте, ребятки, покушать. Нужно разно, разноплановое мясо. Поэтому, ребят, советую, чтобы у вас было приготовлено мясо кабана приготовленный жареный хвост Никса, ну и достаточно, ребятки, какой-нибудь а, малины, чтобы у нас шкала вот это нашего здоровья была а, на максимуме. Также, ребятки, советую использовать а, щит, взять с собой щит, деревянный Хотя бы самый обычный, который нас а, не обременяет. Да, это для того, чтобы, ребят, блокировать в случае необходимости ближние атаки мелких а, монстров, которые будут на нас в процессе нападать. Да, ребятки, у него будут миньончики, да, у этого босса, которые будут бегать, пытаться нам как-то напакостить. А для того, чтобы отражать их атаки, нам потребуется, конечно же, а, щит. Так, ребят, на щит нужна еще одна Мала, сейчас я по-быстренькому добуду Итак, ресурсов у нас на деревянный щит Достаточно, да, друзья, не бойтесь Создавайте, создавайте еще раз Создавайте и используйте Также, ребят, не, не забудьте пробежаться по Апгрейдикам нашего с вами снаряжения Всевозможные снаряжения, конечно же Советую апнуть, например, вот этот Вот наш топорик, который Не только выступает как орудием рубки леса, но Он будет выступать при битве С боссом, основным нашим оружием Нападения или сдерживания вражеских атак. Улучшайте, ребятки, все ваше вооружение хотя бы до второго уровня. Это ваш топорик ближнего боя, например, кремниевый. Это пускай будет лук, но обязательно второго уровня. Как минимум, ребятки, лучше второго уровня, чтобы урон был а, побольше. Ну и все остальное, все, что вы сможете, например, даже тот же самый щит улучшайте смело, это точно вам а, не повредит. Ну что ж, я думаю, что достаточно мы сейчас апнулись, достаточно улучшились, и можно смело уже а, выдвигаться. Для того, чтобы активировать этого самого босса, да... Когда мы подойдем к светилищу, он будет не активирован. Нам нужно взять с собой трофеи оленей и головы. То есть они нам пригодятся для активации. Без них, к сожалению, у нас не получится. Я даже, ребятки, сейчас подойду специально к святилищу и продемонстрирую без голов и с головами оленей, что у нас будет, будет происходить. Ну что ж, вот мы и на месте, друзья. Вот то самое место. Это тот самый алтарь Эйктюра, нашего с вами, которого необходимо победить. Это у нас первый босс и давайте посмотрим. Подходя, ребят, к алтарю, мы можем пожертвовать а, предмет, то есть вот эту, с вами, вот эту наш с вами трофейную оленью а, голову. Если же у нас не будет этой самой головы, мы просто-напросто взаимодействуя с алтарем не сможем ничегошечки сделать. А, для того, чтобы получить подсказочку, вот на, этом, вот на этой табличке у нас все и указано. Ловите его сородичи, просто и а, понятно. А это означает, что нужно, ребятки, охотиться на оленей для того, чтобы нам с вами а, выбить с них вот такие вот трофеи оленьей. Голову. Ну что ж, как только трофейная голова у нас в кармане, мы можем смело активировать это святилище. Ну что ж, появись: один из нескольких. Появись: я призываю тебя. Я хочу твоей плоти и хочу твоей. Крови, походу, ребятки, мы не взаимодействовали ни хрена, да. Давайте поставим. Кстати, ребят, и тоже а, небольшой нюансик, да. Ставьте, пожалуйста, на слоты быстрого доступа предметы, которые вы хотите использовать. Иначе, если просто так вы подойдете, вы можете быть Приятно э, ошарашено тем, что Почему? У меня же есть головы, но ничего не происходит Ребятки, ставьте их на быстрые слоты И с помощью быстрых слотов уже получится Взаимодействовать Две, ребятки, головы мы пожертвовали И у нас появляется э, Босс, вот, ребятки, можно его спаун Отслеживать по таким вот частицам Которые перемещаются вот в это э, Место, готовим мы с вами лук Появляется эктюр И начинаем потихонечку ему э, Наваливать, конечно же, ребятки, наваливать будем Стрелами, потому что другого оружия уже у нас нет Нужно, ребятки, аккуратным быть, аккуратными У него несколько атак, есть, ребят, атака по площади, да Отходим просто на, на достаточное расстояние И тогда нам этот парень В принципе, не страшно Ждем, когда он встанет, также постреливаем Периодически в него Можно так, секундочку, кабаны, ребятки Постоянно помогает ему его кабаны ой Ой-ой-ой, хороший удар но не такой жесткий. Я думал, у него удары будут гораздо, гораздо жестче. Но мы сейчас, ребятки, в броне. Вот эта ребят, направленная атака у него одна из самых таких жестких. Поэтому а, уходите а, с ее пути, как только он будет атаковать. Копим выносливость, ребятки. Никуда не торопимся. А, можно, кстати, отбиваться вот от этих назойливых кабанов, кстати, которые отходят постоянно так. Как только он ударяет, используем, ребят, кувырок, и тогда он по нам не попадает. Все, ребят, используем просто лук с огненными стрелами. Вот, ребят, его атака, сейчас смотрите, по площади, надо срочно уходить, и тогда он нам ничегошечки не сделает. Так, отличненько, пока идем хорошо. Ну давай же, подходи, олени подобный ты хрен. Пытается нас кабан постоянно нагнуть. Помогает тут ему, значит, местная живность. Да, тебе повезло, слушай, что у тебя есть помощники такие крутые. Иди сюда. Иди сюда наглый хрен, вот это кстати атака у него достаточно далеко бьет, не бойтесь ребят, это достаточно легкий босс, можно спокойно даже мне кажется при желании его нагнуть даже на вообще без брони, если, по... если как следует этого пожелать, таким вот образом ребят расшатываем его, Ворон нам подскажет что нужно делать дальше, Мы поздрав... мои поздравления воин, вернитесь к жертвенным камням с трофеем павших и принесите его в дар богам, чтобы те оказали вам а, помощь, все достаточно Легко и просто Ох и непогодка, конечно, нам досталась Для всего этого дела, но ничего а, Страшного, так, ну что ж, друзья Подходим, значит, мы а, К вот такому вот монументу Вот такому вот камешку а, С таким вот, значит, крючочком И что нам остается сделать, это пожертвовать Этому камню голову, которую мы а, с вами а, забрали Выбираем просто, ребятки, ее в нашем инвентаре Обязательно, ребятки, условия, нужно навести свой взгляд на трофейный а, крюк Если вы, ребят, будете жмякать по вот этому жертвенному камню И пытаться что-то сделать, там, например, просто жмете на восьмерочку Применить ваш трофей, а вас не принимает этот трофей, этот камень И вы такие злой, да что, почему, что делать и так далее Нет, ребятки, не стоит ни в коем случае отчаиваться, просто наведитесь на трофей Фейный крюк, как только у вас он выделится, нажимайте на Е, и вы автоматически поместите сюда голову нашего убитого а, бога Эйктюра. И тут сразу же, ребятки, указывается, что какие способности а, нам будет давать применение этого Навыка уникального Да, теперь мы, ребятки, можем активировать силу Нажав просто на, на клавишу Е И выбирая силу Эйктюра Теперь мы, ребятки, будем более выносливы Напоминаю, что ваши бафы И какие дают статы эти самые э, умения Показываются вот здесь вот вкладке Навыки, кто не знал, друзья Вот здесь вот у нас находятся а, способности От Эйктюра а, Расход выносливости в прыжке минус 60 И при беге тоже минус а, 60 Ну и пернатый, дорогой друг наш Хукин а, нам говорит, что нам дана Сила Эйктюра Используйте ее при необходимости Ваша следующая цель обитает в черном лесу Идите туда, и исследуйте земли, чтобы найти затерянные сокровища и ресурсы Древний э, ждет Да, и тут нам сразу же, ребят, по подсказочка вырисовывается на второго босса Но это уже совсем другая история, дорогой мой зритель За вторым боссом мы будем охотиться немножечко позже Как следует нужно для этого подготовиться Ну что, викинг, я надеюсь, мои советы помогут тебе при прохождении и при выживании в этой замечательной а, Игрушечке Если же ты считаешь, что братишка Скретч упустил Какие-то важные мелкие детали То, пожалуйста, напиши мне об этом в комментариях Все комментарии, ребятки, читаю без исключения И непременно всем Отвечаю. Также, зритель, если ты желаешь увидеть какое-нибудь видео на более острую и интересную тебе тему, то смело пиши об этом также в комментариях. Братишка Скретч рассмотрит, подумает, и, возможно, в ближайшее время твоя предложенная тема окажется в виде видоса на моем канале. Ну что ж, друзья, играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея, еще обязательно увидимся и услышимся продолжение следует.